Приветствую вас, с вами Тесрок, и сегодня мы поговорим о том, как улучшить графику модификации dtr Я понимаю, что детайр не вышел вчера, и это немного не вовремя выложенное видео, но я подумал, что некоторым игрокам, которые не обратили первоначально внимание на графику, может помочь это видео. Тем самым вы сможете сделать свою игру приятнее и только красивее, и лишним это не будет, господа. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем наше краткое обучающее видео. Ну а чтобы у нас не было разногласий, я должен вас предупредить, что настройки вы должны подбирать исключительно под себя, чтобы у вас не лагало и все хорошо работало. Ну а не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну а мы уже точно начинаем. Ну а чтобы воспользоваться всеми возможностями настроек графики, вы должны поставить максимальный рендеринг. Вы сразу заметите, что графика немного увеличится. И станет более приятной глазу. Потом заходим в расширенные и уже настраиваем все под себя. Там множество функций, и мы немного их разберем для общего понимания. Например, это увеличение высоты травы и дальности ее прорисовки. Это достаточно забавная функция. С ней можно даже поиграть и погрузиться в полный геймплей. Конечно, я не советую вам делать траву прям по 2 метра, как будет это на примере. Ну, не знаю, это как-то уже чересчур играть будет невозможно. Ну, кому-то и такое может понравиться. С гигантской дальностью прорисовки травы, с травой по полметра, а то и два. Будет играть достаточно погруженно, Типа вся зона заросла в растительности. Это неплохо. Но думаю вы и сами понимаете, что данная функция очень требовательна к вашему компьютеру. И могут быть просадки FPS, как и на других настройках. Так что сбалансируйте настройки с умом и играйте с удовольствием. Ну а перейдем мы к главной составляющей, как я считаю, это свет. Главным атрибутом атмосферы я, конечно же, считаю свет. Свет это самое главное и самое эпичное, так сказать, в играх. Если в какой-нибудь, допустим, хоррор-игре Ле будет неправильно поставлен свет, то эта игра станет не страшной, или композиция страха будет выходить так. Кстати, не будет полного погружения, да, вы будете видеть, так сказать, страшные скримеры, но в тот момент вы не будете погружаться и чувствовать, как будто именно вы это идете, потому что все будет казаться вам не натуральным или не соответствующим. Но надо помнить, как и случае с высокой травой, свет иногда может помешать геймплею. Например, я решил разобраться с парой мутантов, но они напали меня со стороны, где светило солнце и был закат. И солнце от заката светило прямо мне в маску. И тем самым я не мог нормально стрелять. Да, я пострадал из-за этого, мне нанесли большой урон и пришлось несколько раз загружаться. Но это было очень атмосферно. Прям я получал от этого удовольствие, как я смотрел на это закатнее солнце, а со стороны его на меня нападали мутанты. И мне пришлось даже как в настоящее время прищуриваться, знаете, на солнце. Это было крайне круто. Тут с атмосферой просто все отлично. Господа, запомните, что свет — это одна из самых главных причин атмосферности игры. Так же, как и звуки в игре. Но мы будем потихоньку переходить к другим, менее значимым настройкам, но от этого не менее интересным. Ну а дополнительные настройки, думаю, вы сможете справиться с ними и сами. Настроить тени, настроить качество облаков, солнца. Тут я не могу вам советовать, в связи с тем, что у каждого разный компьютер, разное программное обеспечение. Тут выбор идет лично за вами. Ну а хочу пожелать вам удачи и хорошего настроения. Надеюсь, кому-то видео это помогло. Кому-то вообще рассказал, что существует такая функция, как в детали настроить графику, чтобы она была более приятной. Может кто-то просто ее вначале не заметил. Но, господа, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока.